бисмиллях, С дозволением Всевышнего Аллаха приступаем к изучению книги, которая называется Тадхиру ли Атикод, Ан Адронил Иль Хад. веры убеждения от примесей безбожия, или от грязи безбожия. Талиф. эту книгу написал Алимаму Мухаддис Ас-Саляфи. Имам Хади Савет Сарафит Аль-Шахиру амир который известен как Аль-Амир Мухаммад ибн исмаил Аль-Ямани Ас-Санаани. Туфия а санатасинтейн Васаманина Вамия Вальфи Мин Аль-Хиджа, который был упокоен в 1182 году. То есть более 200 лет назад. Значит, эта книга о вероубеждении, о правильном исламском вероубеждении. Нам необходимо очищаться от всякой примеси, которая противоречит Акиде. Обрати внимание на это название тадхир от слова ю тохиру, тохир тадхир, это значит ощущение. Ощущение бывает двух видов. Первое это тохаратун. Ма'навия – смысловое духовное ощущение, которое достигается при помощи таухида – уединения Аллаха в поклонении через правильное вероубеждение в отношении Всевышнего Аллаха, его посланника и его религии. И второе ощущение – тухаратун хисия это материальное ощущение, которое достигается при помощи аль-вуду, например, омовения, и также при помощи Обычного ощущения, то есть, когда мы ощущаем свое тело или место, на котором будем совершать намаз, или одежду, в которой будем поклоняться Всевышнему Аллаху Аз-Заваде. Это что касается слова тадхир. Значит, здесь имеется в виду ощущение духовное, то есть, ощущение посредством таухида, своего сердца, языка и органов тела, и всех своих деяний. от чего от примеси многобожие и безбожие. И далее говорится тадхиру и алиатикод. очищение веру убеждения. от слова и я так иду и атакид и это значит веру убеждение от слова акодд акодд это значит завязывать то что у нас так сказать крепко зиждется в сердце, то есть то, что у нас должно быть завязано в сердце, то есть от слова узел. И один из шейхов однажды преподавал своим ученикам, детям, акиду, веру, убеждение, и бросил одному из своих учеников платок, то есть завязал его легким узлом, и сказал, развяжи его. И этот ребенок развязал его с легкостью. Затем он забрал да, свою аймаму. И завязал уже более крепким узлом. И бросил это другому, более старшему ребенку. И сказал, развяжи его. И тот да, с трудом развязал этот узелок. И затем он забрал свой платок и завязал уже настолько крепким узлом, что даже затягивая этот узел, применил также да, силу своих ног, колено Настолько сильно затянул. И бросил этот узелок <coughs> следующему ученику. И он не смог его развязать. И он сказал, это и есть Ахад. То есть, это и есть вот этот узел. Настолько же сильной должна быть наша Ахида в наших сердцах. Чтобы никакое да, безбожие, многобожие или какие-то примеси атеизма, коммунизма, всего того, что противоречит Исламу истине, не повлияло на наше вероубеждение. Чтобы наш узел был крепким. Это и есть слово али чтобы у нас была правильная акида, чтобы наше убеждение было очищено от всякой примеси. «Ан-Адрониль-Иль-Хад» – от примесей безбожия. «Адрон» – от слова «дарон». «Дарон» – это грязь, но это такая грязь, такое нечестие, которому присуще... Следующее свойство. То, что это грязь или примесь проникающая. То есть, которая может проникнуть в сердце человека. аль иль А слово Аль-Хада Юль-Хиду иль -ил Это значит отклонение. А слова Ляхады И те, кто, да, хоронил. Мусульман, он знает, да, что такое Ляхад. То есть, когда делается... Выкапывается, да, вот эта яма, в которой будет, да, хорониться мусульманин. Там делается, что в Бог да небольшой отъем, то есть небольшой выкоп. Это называется ляхд. То есть небольшой, да, выкоп под, например, да, в одну сторону, для того, чтобы сверху вот эта земля она была утрамбованной, то есть естественной. И для того, чтобы да, она не проваливалась на тело усопшего. Это называется ляхдде. У нас также есть слово ханиф. Ханиф это значит единобожник, то есть менханефа, они ширки или аттаухид, таухид, они дхулмети или нур, то есть тот, который свернул от многобожья к единобожию, к поклонению одному Аллаху, и тот, который свернул от мраков к свету, к свету веры. Это ханиф. А здесь ляхда, льхад, это значит наоборот отклониться от истины лжи. Отклониться от единобожия к многобожию безбожию. Это слово Алильхад. Значит, название книги Тадхиру ли Атикод, Анадронилилхад это ощущение веры, убеждения от примесей безбожия. И что касается Алильхад, этого слова с точки зрения шариата, то у него есть да, два направления. Или два значения. Оба значения Несут себе больший куфор, большее неверие, то есть выводящее человека из ислама. Первый иль-хад это когда человек отрицает существование Всевышнего Аллаха. Даже не верит в то, что есть Бог, есть Творец, есть Тот, который управляет всем этим миром. Второй вид иль это Иль-хад, в виду, когда человек отрицает. Поклонение одному Аллаху Аззаваджаль. То есть верит в то, что есть Аллах, есть Господь, Творец, но не поклоняется Ему одному. Не уединяет Его во всех видах поклонения. И то, и другое является большим неверием. Значит, первый отрицает даже существование Всевышнего Аллаха, а второй, возможно, поклоняется Аллаху, но наряду с Аллахом поклоняется кому-то иному. И теперь касательно этой книги. Значит, эта книга, как мы с вами сказали, про вероубеждение. Здесь придет основа нашего вероубеждения с доводами на это. И также придут примеры относительно заблуждений, относительно неверия и безбожия. То есть, каким образом проникает вот эта да, примесь безбожия в сердца людей. И давайте разделим с вами эту книгу на несколько частей. Обратим внимание на содержание этой книги. Значит, содержание этой книги у нас приходит «Мукодзима тулькитад». То есть, это следующий урок. «Мукодзима тулькитад» – это значит предисловие этой книги. Как всегда, у нас в предисловии говорится про актуальность темы, важность этой темы. А это для нас самое первое. Это вероубеждение, чтобы у нас было правильное убеждение в отношении Всевышнего Аллаха. Если мы будем иметь в виду под именем Аллах нечто другое, то наше поклонение не примется то есть будет заблудшим. И необходимо иметь правильное вероубеждение в отношении Всевышнего Аллаха, чтобы наша цель и целеустремление было правильным. Также необходимо, чтобы мы поняли великую основу, а это поклонение одному Аллаху в соответствии с тем, что угодно ему, то есть в соответствии с сунной его посланника. Это значит, в первой части этой книги будет говориться, ну мы сделаем да, это как нулевое, да, то есть введение. Будет говориться про актуальность этой книги. Дальше говорится Аль-Аслюль Ауваль, Первая основа. Куллю курани хак. Первая основа. Все, что приходит в священном Куране, является истиной. То есть Аллах истина, и Он глаголит только истину. Аль-Аслюль сани, вторая основа. арусулю Русулю Буайсу лидава или атаухиди ля. Все посланники Всевышнего Аллаха были посланы для того, чтобы призывать к Таухиду Аллаха, к Единобожию, к поклонению одному Аллаху. Не просто, чтобы люди уверовали в существование Всевышнего Аллаха, и не просто, чтобы люди поклонялись Аллаху, а для того, чтобы люди поклонялись одному Аллаху, ибо Он один является Творцом. Ал-аслю третья основа в этой книге, таухида. Это разделение таухида на несколько видов. Значит, виды таухида, виды единобожия. Четвертая часть ал-Аслю робио аль-мушрикуна и так далее. То, что многобожники, они утверждали и утверждают то, что Аллах является их Творцом. Но при этом они не уединили его в поклонении. И они многобожники, не являются мусульманами. Пятая основа Алясру Хамис, асасуль Таухиду Основа всего поклонения это Таухид. Уединение Аллаха в поклонении. Значит поклонение не принимается, кроме как если оно будет обращено одному Всевышнему Аллаху. Шестая часть этой книги – «Анвауль Айбада» – «Виды поклонения». Значит, первая основа, да, вкратце говоря, это то, что необходимо поклоняться одному Аллаху. Второе – должно быть правильное убеждение в отношении имен и качеств Всевышнего Аллаха, чтобы мы имели в виду под именем Аллах истинного Бога, то есть Творца. И третье – знать, что такое поклонение» чтобы поклонение было угодным Всевышнему Аллаху. А это уже алиттиба, то есть следование сунни посланника Аллаха, и чтобы поклонение соответствовало его сунне, Саля алейхи вассалям. И седьмая часть, конечная да, этой книги, в ней будут приходить примеры в отношении многобожников, в отношении безбожников, в отношении того, каким образом примеси безбожия Распространяется среди мусульман, или примеси многобожия распространяется среди верующих. И что касается методики преподавания, как мы будем это переводить и изучать эту книгу, Значит, мы с вами будем читать саму книгу, которую составил Ани, досмилуется «Да над ним всевышний Аллах, будем переводить дословно, да, стараться переводить дословно, то есть приблизительный смысл его слов доводить уже на русском языке этой книги. Это первый момент. Второй момент мы с вами постараемся также прослушать все лекции. То есть комментарий к этой книге шейха Алляма, выдающегося ученого Абдуль-Муссин Аль-Аббада. Хафизу Матальда, да сохранит его Всевышний Аллах. То есть современного ученого из Медины шейха Абдуль-Муссин Аль-Аббада. Аль-Аббада. И будем приводить до да, его комментарий к этой книге. Значит здесь да у нас польза. Во-первых, мы с вами прочитаем эту книгу. Во-вторых, переведем ее на русский язык. Вы сможете да, выписать отсюда муфродаты, полезные да, для себя слова. То есть берете также и арабский язык, и сразу берете шариатскую пользу. И также комментарии шейха нашего времени. И потом можете слушать слова шейха уже в оригинале на арабском языке. Слушая его слова и уже зная приблизительный смысл его слов, таким образом привыкаете к арабской речи. Всего до да, 7 лекций у шейха, мы с вами тоже постараемся уложиться, так сказать, да, переводя его некоторые комментарии, самые важные из них тоже да, в 7 или около 10 лекций. Но учитывая то, что мы с вами также будем переводить эту книгу, поэтому у нас лекции получится чуть больше. Ну, постараемся с вами разделить, то есть слова шейха будем да, приводить в отдельном уроке и перевод этой книги будем приводить в отдельном уроке. إن شاء الله تعالى